Доброе утро, друзья, я снимаю новый влог, у меня отличное настроение, и сегодня у меня такое небольшое событие. Во многих своих, э, я сейчас поменяю локацию, просто я подумал, что снимать в ванной, а начало влога не очень. А, небольшое событие у меня сегодня, я очень много говорил вам в своих видео, очень много ныл в инстаграме везде, говорил о том, что у меня мешки под глазами, и меня это очень сильно беспокоит. Вот сегодня настал тот день, когда я от них избавлюсь, я обратился к своей хорошей знакомой, ее зовут Айгуль, она занимается косметологией, и она сегодня мне поможет а, на какой-то период, там вроде бы на полгода или на год избавиться от мешков под глазами. Я сегодня вам покажу, как это будет происходить, что я буду чувствовать, а, надеюсь, я выживу и смогу снимать свои видео дальше, и вы, если вы смотрите это видео, значит я уже выжил и выжил, выложил его. А, я думаю, что нужно подготовиться к этому дню, я решил сделать масочку, чтобы я был красивым, и мы пойдем. Мерзкий мир подо мной, пусть маска будет инстинкт, здесь не нужны очки, я все знаю так, я метам там и там для твоей тусни, хлопнул дверь так... Итак, ребята, если вы будете делать все то же самое, что сейчас я вам показал, то вы будете выглядеть точно так же, как я. Так же хреново. Уже собрался поехать к косметологу Хасановой Агуль. Вот здесь вы видите на нее ссылочку. Это замечательный врач. Вы можете обращаться к ней, если у вас проблемы с лицом. Как и у меня, да, собственно. Это Агуль, надеюсь, она меня сегодня не убьет глубоко будешь прокалывать кожу очень, да. очень Ты будешь это ты проколешь а потом ту засунешь да, да? молодец айхуль пош ну и она это не больно Алло. сю я уже залезла опа видишь вытащила нафиг ты вытащила поехали вот и домашку дошла твоего. А ты не вливаешь еще? Нет, я пока только Так, когда кожа натягивается? Да, вот так вот натягивается, когда неприятно <толкно> просто. <толкно> Ребята, я живой, меня не убили, и все хорошо. Немножко болят проколы, э, но ну, это ничего страшного. Обращайся да, к с Кайгуль, она очень милая, вела себя как со мной, как с ребенком. Я думаю, это было приятно. На самом деле ты лежишь, напрягаешься, у тебя уже ну, там в голове маленький Андрей так сжался. И ты такой, все хорошо, такой хорошо. Подписывайтесь на Игуль в инстаграме, приходите к ней на косметологическую услугу. Всем привет! Вы, наверное, уже не ожидали увидеть меня на этом канале Все еще буду появляться во влогах а Мы с Андреем автомойку, где нужно мыть самому. Короче, у него медленно очень речь, мы приехали на автомойку, на которой я буду сам мыть свою машину из такого пулевизатора, сейчас Карина вам покажет, потому что я у меня давно было желание это сделать, мойка самообслуживания, и сейчас посмотрим, сколько я потрачу своих денег, чтобы помочь свою машину сам. Хлопнул дверью такси, стойка пара маршрут, найди и взгляд заменит твои огни, здесь нет своих, и только ID, но My name doesn't change I don't hate My name is I'm about